Ну, потерял паспорт, просит бабки за него тысяч, позвонил в общем ну, в вот 112, объяснял, ли что-то как. Вот сейчас приехали сотрудники, полиции будут типа, делать опросы. Документ вам не вернули? Что? Нет. Демонстрирую телефонную запись разговора. какой-то паспорта у вас не было? Алло, да? Звонили? А, да, звонил напарник мой по поводу ваших документов. Вы почему забирать их не стали? Так, так а подождите, он не дозвонился, что ли, до вас? А по поводу, по поводу каких документов? Смотрите, тут ваши документы принесли к нам в скупку в ломбард. У вас их украли, да, я так понимаю? Да, я потерял их это вчера, короче, да-да-да. Да нет, но ну вы их не потеряли, вы их не потеряли. Я больше чем уверен, что у вас их украли, потому что этот человек, который принес, он не первый раз он приносит краденные вещи. Вы их забирать-то будете? Да-да-да-да, да. да, да, да, да. Где, а, но у нас, точно, у нас точно проблем не будет при воззреке? Нет, нет. Да нет, да нет, у меня нет сомнений, что это документы, это, что это не ваши документы, у меня просто знакомые вырывают это по базе данных вышли на вас, поэтому вам позвонили. Я просто говорю к тому, то что мы скупаем вот так документы, это что же тоже все незаконно? Поэтому а, давайте, чтобы и точно и мне и никаких проблем не было превоздрать. Ну, хорошо, смотрите, по вознаграждению у вас 6 тысяч устраивает на пары. Ну нет, я вам в принципе так-то не навязываю. Просто я могу подождать 2-3 дня за эти деньги, их и так отдать, и все равно получу свои деньги обратно. Но мы же их тоже не просто так скупаем. У нас есть люди, которые занимаются кредитами, точно так же у нас скупают документы. У вас там на нашем сленге у вас там вообще кредитный набор. Ну так-то практически вся ваша жизнь. А, то есть можно у меня только... Да, да, то есть у нас есть люди, которые скупают его, такие вот документы, так, такими комплектами. У меня только 2 рубля, ребят, больше. Да, ну мне смысл нет за 2 рубля, потому что я заплатил за ваши, я только за ваши документы заплатил 4 тысячи. Ну мне смысла нет за два рубля возвращать. Ну, ну, ну, я только заплатил четыре тысячи, понимаете? Оставить... При... Получается, переходите, да? У вас она, получается, так? Нет, то есть если вы сейчас, ну, сегодня точно не заберете, если вот буквально вот в этой части, то есть вечером я уже вас тогда документы отдаю дальше. А куда? Ну, Ну, отдаем их уже в отстойке, где они уже лежат и ждут свою участь, когда я там, что приеду, за ними заберу. То есть, если вы сегодня не заберете у меня денег нет но ну, вам надо перезанять кого руководителя я слышу перезвоню ну, да. ладно давай короче говоря вот вы на, 5. на каком сайте размещали объявление я то, вообще что? везде вот везде там они узнали, что вы потеряли паспорт У них никаких документов ваших да. нету они просто решили срубить бабла и все сами предполагаете где вообще документы потеряли у меня скорее всего где пятерочка так что там был паспорт еще что паспорт пенсионная кредитная карта водительская кредитную карту заблокировали нет но они денег все равно ноль звонили только с одного номера как на ваш скажите который звонил девятьсот шестьдесят три триста пять двадцать семь девяносто три все до свидания до свидания все доброго. Так — Вы что, документы будете собирать? А, — Пока деньги ищу, в общем. Ищ, — Ищете пока деньги? Так а. сколько вы будете искать? Вы мне просто скажите, если вы не, сегодня не найдете, так вы скажите, что вы не найдете, чтобы я тоже время тогда не тратил. В случае, куда подъехать, то вообще адрес скажи, я, может, по Нет, так вы еще деньги не нашли, я вам буду адрес. Нет, если вы будете забирать, я с вами встречусь. Допустим, ну, нашел, нашел, Нашли? Да. Так вы только что сказали, что вы не нашли. Нашел. Это у меня уже такое ощущение, что мне как-то подставить хотеть. Точно там никаких проблем не хотите сделать? А что боитесь-то? Не, ну то, что мы, я еще раз объясняю, то, что мы скупаем краденые документы, это тоже все закон. Ну, мы знаем, меня, что у вас документы украли. Этот человек Можете не там... первый раз нам приносит краденые вещи. Можете там и органами торговать, не главное дело, мои документы верните. и все. Там я и Ладно, хорошо, смотрите, вы сейчас сами территориально где находитесь. Я говорю, я на машине могу подъехать. Ну, территориально? Ну, ну, сами понимаете, естественные адреса давать не буду, куда нам приносят краденые вещи куда подъехать, я даже... Я вообще сейчас на реке нахожусь, если так. Где? На реке. На реке. На реке. Посмотрите, я вам сразу говорю, встречаться будем в каком плюдном месте, мне надо все в виде наблюдения тоже зафиксировало, что я вам отдал ваши документы. Поэтому давайте где будем встречаться, давайте у какого-нибудь сбербанка, допустим, встретим. Ну. Какой вам удобнее будет? Ну, вопрос давай. Ну давайте, какой вам удобнее, я на машине сейчас сюда подъеду. К примеру... Да, где автостанция маховые горы. А? Маховые горы, автостанция. У Сбербанка, да? Да, например, там, где... Ну, хорошо, Жидевый давайте, вокзал. давайте тогда у где Сбербанка. Там я, я там могу быть через, через полчаса, удобно вам будет? Не знаю, возможно, где-то через час. А? Где-то через час. Где-то через час, Да. Yeah. Ну хорошо, давайте тогда ровно через час тогда уже у Сбербанка. Okay. А, смотрите, Николай, я вас сейчас тогда попрошу, телефон вы сейчас свой тогда отключаете, отключайте. Ровно через час включаете у Сбербанка. Но это чтобы я был уверен, что вы сейчас там никуда в полицию звонить не будете. И не будете говорить, то, что я там ваши краденные документы хочу вернуть за деньги. Хорошо? Uh, Поэтому давайте, все, Как, ты, как оставь, не тебя отключ... опознать а? то вообще? Как не тебя опознать машину там чего, как? Не понял. Как ты будешь выглядеть, машина? Какая? Так я говорю, вы ровно, вы ровно через час, ровно через час включаете у Сбербанка, я уже тоже буду на месте. Вы сейчас телефон отключайте, ровно через час включаете у Сбербанка. Ну ладно, хорошо. Все, давайте отключайте, окей, отключайте, окей, я сейчас всё. проверю, что вы отключили. Давай, ровно давай. через час включайте у Сбербанка, я уже тоже буду на месте. Окей, хорошо, давай. давай. Давайте отключайте, я сейчас проверю, что вы всё, отключили. Все, давай, давай, давай. Стопудовый вымогатель прям конкретный Сохранил Короче говоря, с меня вымогают Бабки 6 тысяч рублей Вот сейчас сотрудник полиции Стоит Она просто в шоке бля. Типа назначили на сегодня встречу вот. Как бы через час я должен Явиться на Маховые горы В общем люди Потеряшки мои нашлись Паспорт нашелся, пенсионный нашелся Нашлось в магазине лежали, у администрации. Сейчас иду, в общем, забирать из полиции города Бора. Собственно, сейчас туда и направляюсь. Вымогатели, в общем, звонили. Просили 6 тысяч за это. Так что будьте бдительны и не теряйте документы. И на всяких таких долбов не ведитесь. Вот я, в общем, захожу в участковую. Спасибо, до свидания. До, свидания. до свидания. Так вот, паспорт ко мне и вертолет.